Всем привет, сегодня позитивчик. Жила-была одна бабушка, ей было 99 лет. Она решила заняться спортом. Нет-нет, это другая, это бегала. Ее родные переживали за то, что она может уйти на тот свет раньше. Эх, сколько той жизни, подумала она в свои 99 и просудила правильно. Бабка пустилась в бега. На тот момент, когда я читала эту новость, ей уже было 104 года, она была недовольна своим, своими теми показателями, она собиралась их наращивать. Их наращивать. Перед нами очевидное нарушение правила. Вот нам говорят, большие звезды быстро сгорают. Да? Мы помним песню Макаревича. Молодого Макаревича про костер. Ты был неправ, ты все спалил до тла. Нас учат так, но вот мы видим бесспорное доказательство противоположного. Кто делает, там удается еще больше. Тут я вынуждена добавить 5 копеек дегтя, потому что вот эти вот фотографии по тегам, по любым запросам, пару лет назад система выдавала в большом количестве. Сейчас мне пришлось... Сперва я вообще не нашла. Мне пришлось... вот <coughs> Соревнования для 70-летних бег. Пришлось повозиться, чтобы найти несколько. И то система выдает какие-то левые запросы. Еще два года назад я подумала, что большое количество пенсионеров вот таких, такого плана, а не такого... Сейчас что э, все, кто вырываются из этого стереотипа, разумеется, неудобен в системе. Зачем нужны старые люди? Э, это, во-первых, память. Нам уже сейчас историю переписывают, да? Кто помнит рассказы очевидцев Второй мировой, дети в основном, наше, наше поколение общалось с детьми войны или послевоенные годы. Их уже, им лапшу не повесишь. Старики – это, во-первых, на них деньги тратить на пенсии, да, а как, во-вторых, это память, которую не сотрешь. Все, кто вырываются из стереотипа, подумала, я должен был бы быть неугоден. И как мы видим, действительно, действительно, вот два года назад это было очень легко находить. Сейчас другие каналы находят, что… Ээ поисковые системы тотально решают, что нам показывать и что нет, и какие-то моменты подчищают. Вот эта тема уже подчищается сегодня у нас на глазах. У нас на глазах. Но и в этой теме ответ, где нарушается закон природы, вроде бы как. Кто делает, тому дается больше. Это просто такой ролик на заметку, что, что действительно помогает продлить жизнь. Действительно помогает. Пишите мысли, ставьте лайк. До новых встреч.